Меня зовут Антон Кучумов, и я один из основателей движения Street Workout. Именно мы с командой возродили культуру уличных тренировок и сделали занятия на турниках и брусьях снова популярными у молодежи и взрослых. Именно благодаря нам по всей стране, от Сочи до Владивостока, появились вот такие замечательные современные спортивные площадки. Их поэтому и называют «воркаут-площадки». Также я являюсь автором образовательной программы «Сотка», благодаря которой десятки тысяч людей по всему миру уже научились подтягиваться с нуля или увеличили количество своих подтягиваний. Так что, если в мире есть пара вещей, в которых я действительно хорошо разбираюсь, то подтягивания и отжимания будут одними из них. И поэтому, когда несколько дней назад вышла информация о том, что в сети появилось видео с подтягиваниями Алексея Навального, мне стало интересно на них посмотреть. Давайте посмотрим вместе, потому что ролик там действительно небольшой. Конечно, качество записи оставляет желать лучшего, но на этом моменте я хочу, чтобы вы поставили мое видео на паузу и написали в комментариях, что да, на видео действительно подтягивается Алексей Навальный. Или нет, на видео не Алексей Навальный. После этого можете продолжить просмотр, и сейчас я скажу свое мнение на этот счет и приведу доводы в его защиту. Я считаю, что на видео не Алексей Навальный. Почему? Потому что подтягивание — это силовое упражнение, которое требует определенного уровня подготовки. В отличие от бега, где вы можете просто взять пару кроссовок, выйти на улицу и начать бегать, вы не можете выйти на площадку и сразу начать подтягиваться. Если у вас нет достаточного количества силы и нет соответствующих развитых мышц, подтянуть себя вы не сможете. Если мы взглянем на то, как выглядел Алексей Навальный еще до попадания в заключение, в котором он уже провел несколько месяцев, даже до голодовки, то мы увидим, что его телосложение не выдает ним человека, который занимается много и часто на турниках. В принципе, его телосложение показывает, что он довольно далек от спорта, хотя, например, бегом тем же самым он заниматься может. Человек же, которого мы видим на видео, очень хорошо знаком с подтягиванием, Он выполняет их регулярно, много и в течение большого количества лет. Есть определенные моменты в его технике исполнения, которые меня смутили, сказать честно, при первом просмотре этого ролика, когда я ожидал увидеть на нем Алексея. Потому что неподготовленный человек так подтягиваться не может в принципе. Начнем с первого момента, это отсутствие так называемой шеи жирафа. На канале есть отдельный ролик, в котором я рассказываю про ошибки начинающих, которые вы можете увидеть на любой площадке с турниками, где увидите занимающихся людей. Можете просто выйти на соседнюю воркаут-площадку, посмотреть, как люди там подтягиваются, и каждый или 99% будут страдать от этой ошибки. Они будут стараться дотянуть в конце повторения подбородок над перекладином. Эта ошибка идет родом с детства, из школы, когда люди только учатся делать свои первые подтягивания, и им объясняют, что чтобы повторение засчиталось, нужно, чтобы подбородок оказался над перекладиной. Но при этом им не объясняют, что достичь этого необходимо за счет сокращения мышц спины, а не за счет вытягивания своей шеи. И поэтому ошибка очень быстро укореняется, тиражируется, и даже среди атлетов с большим количеством опыта, с большим количеством повторений за спиной, например, братом Алексея Шредера. У них можно встретить такую ошибку увидеть, как они тоже пытаются дотянуть. Хотя, с точки зрения тренировки, это не дает абсолютно никакого эффекта для мышц спины и рук. У человека на видео нет подобной ошибки. Все три повторения он делает идеально четко. Он не пытается их дотянуть, он выполняет их равномерно. С равной скоростью он одинаково достаточно медленно поднимается вверх и также... Достаточно медленно опускает себя вниз. И это опять же выдает нам человека, который действительно давно и много подтягивается, потому что новички просто не могут так сделать, у них не хватит силы в мышцах. Еще один момент, который меня смутил: это то, что, смотря на высоту турника, которая явно мала для этого человека, и ему приходится подгибать ноги под себя, он их не скрещивает. Конечно, сейчас уже сложно найти площадки, на которых нет нормального турника, нормальной высоты, благодаря тому, что везде появились воркаут-площадки. Но раньше это была достаточно распространенная тема и поэтому я видел огромное количество людей, которые подтягивались на низких турниках, им приходилось подгибать ноги. Так вот, практически все из них, особенно начинающие, начинающие так вообще все, скрещивали ноги. Я не буду сейчас объяснять, почему они это делали, не буду рассказывать про запнутую цепь и почему... Благодаря такому скрещению ног становится легче подтягиваться, это тема для отдельного ролика. Но суть в том, что если вдруг вы увидите кого-нибудь подтягивающийся на низком турнике, то обратите внимание, что ноги у него будут скрещены. У человека на видео ноги не скрещены. Он их действительно сгибает в коленях, отводит назад, но он их не скрещивает. Потому что, опять же, по своему большому опыту он знает, что таким образом он облегчает себе движение, а ему это не нужно. И это выдает им человек, который действительно много подтягивается. Третий момент касается, опять же, ног. Дело в том, что по мере движения вверх он подкручивает таз вперед для того, чтобы напрячь пресс. Это крайне несвойственное движение для новичков, которые, наоборот, усиливают в поясницы по мере того, как подтягиваются. Учитывая тот факт, что ранее журналистам удалось выяснить, что в роликах из колонии в качестве заключенных были использованы сотрудники исправительного учреждения, я с очень большой долей вероятностью готов утверждать, что на видео не гражданский человек а, скорее всего, сотрудника этого исправительного учреждения с очень хорошей физической подготовкой, которую нам пытаются выдать за Алексея Навального, физическая подготовка которого в плане подтягиваний даже до колонии, и до голодовки не была блистательной. Четкость, равномерность исполнения, отсутствие типичных ошибок, свойственных начинающих или атлетов с не самым высоким уровнем подготовки, все это выдает в нем человека, который действительно много и давно занимается подтягиванием человека, которым, в принципе, не может являться Алексей, как мы видели, по его внешнему виду. Невозможно многое хорошо подтягиваться таким образом, чтобы это не отразилось на вашем внешнем виде. Собственно, именно это и привлекает большинство людей в стрит Workout, что обычные турники позволяют добиться отличного телосложения. Так что, подводя итог этого ролика, еще раз констатирую тот факт, что на видео не Алексей Навальный. Не говоря уже о том, что он достаточно умный человек, чтобы, объявляя голодовку, не палиться на подобных глупостях. Street Workout всегда был, есть и будет вне политики. Нас не поддерживает, и мы не поддерживаем ни одну политическую партию. Поэтому два объявления. Во-первых, в комментариях к данному видео я предлагаю обсуждать исключительно технику, представленную в ролике. Любые политические комментарии будут удаляться, их авторы будут баниться. Без каких-либо сожалений. Второй момент. Если вы чего-либо хотите добиться в жизни, и если сейчас у вас есть возможность переехать в другую страну, например, поступить в зарубежный вуз или устроиться на работу в иностранную компанию, или, может быть, перевестись из российского офиса международной компании в офис в другой стране, то у вас осталось не так много времени, чтобы это сделать. Погода меняется, как в прошлый раз. Приближается буря Гарри. Мы должны быть готовы, когда она явится.